Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Это очень важный выпуск для понимания того, чего ожидать после 11 мая 2022 года. Независимо от того, торгуешь ли ты акциями, криптовалютами, или вообще только думаешь, стоит ли заходить на этот рынок, эта информация будет очень ценной для тебя. Эта среда 8.30 по восточному времени определит дальнейшее движение рынка. Давай поговорим об этом. Но прежде чем мы начнем, не забудь тыкнуть на палец вверх. Это помогает каналу вернуться в алгоритмы Ютуба. Я уже вижу по статистике, что это очень помогает. Особенно если вы набираете 5000 лайков и оставляете около 600 комментариев. Большое спасибо за такую дикую поддержку после такого длинного перерыва. Эта поддержка очень мотивирует на создание нового контента. Да и к тому же мне просто-напросто приятно наблюдать такую отдачу. А теперь давай перейдем к контенту начнем с ожидания инвесторов и аналитиков начнем с ожидания инвесторов и аналитиков во-первых нас ожидает обновление по заявкам на ипотеку это даст нам понимание динамики за последние месяцы и того, куда движется рынок недвижимости. Во-вторых, что более важно, мы увидим новую информацию по CPI, индексу потребительских цен в Соединенных Штатах. Нужно понимать, что эти обновления приходят с задержкой в один месяц. То есть в апреле мы получили обновление за март, а 11 мая получим обновление за прошлый месяц, за апрель. И данные по CPI за март, как ты помнишь, оказались капитальной и полной катастрофой. За месяц... CPI тогда вырос на 1,2%, а это около 8,5% за 12 месяцев. Это просто безумные цифры. Понятное дело, что мы сразу же увидели целый ряд заголовков в СМИ о самой высокой инфляции 8,5% за последние 40 лет. Единственной отдышкой за прошлый месяц оказался Core CPI. Что это такое? Это индекс, который учитывает рост цен, например, на услуги доктора, обслуживание автомобилей, стоимость компьютерных комплектующих и так далее, но не учитывает стоимость продовольствия и энергоресурсов. Федеральная система США, которая, очевидно, движет рынком, особенно любит представлять именно такой CPI, потому что они осознают прекрасно, что не могут контролировать проблемы цепочек поставок, их дело лишь управлять спросом. А как мы знаем, цены на еду и энергоресурсы зачастую диктуются именно проблемами с поставками. За март 2022 года Core CPI составил всего лишь, всего лишь, в кавычках, 6,5%. Это, конечно, все равно очень-очень много. Итак, какие же ожидания от 11 мая 2022 года? Во-первых, годовой уровень инфляции без учета продовольствия и энергоносителей ожидается на отметке в 6%. Это на процента меньше, чем в марте, но все равно очень большая цифра. С учетом же продовольствия и энергоносителей ожидается уровень инфляции 8,1%, что на 0,4% меньше прошлого месяца. Дальше. Месячный рост CPI прогнозируют на отметке в 0,2%. Если индекс будет расти с такой скоростью, то за год составит всего 2,4%, что-таки экстремально медленно. Если ФРС США добьется такого прогноза, это будет феноменально ведь именно такой инфляции они хотят добиться однако единственная причина по которой они смогут добиться таких низких темпов инфляции это цены на продовольствие и энергоресурсы а точнее предположение что в апреле они прошли свои пики теперь будут только снижаться при этом корс cpi прогнозирует на уровне 0,4 процента и вот это ребята самая важная цифра которая нас должна интересовать 11 мая 2022 года получим ли мы по факту прогнозируемые 0 Целых 0,4% для Core CPI или нет? Нас также интересует вопрос, как инвесторов и трейдеров, как это повлияет на рынок. Трудно прогнозировать такой иррациональный рынок, на котором иррационально печатаются беспрецедентные суммы денег, но есть некоторые способы точно понять, что нас ожидает и прогноз по Core CPI это один из них. Итак, ожидание Core CPI 0,4% 11 мая 2022 года. Есть два сценария, давай разберем худший. Если мы получим фактически Core CPI на уровне 0,7 и выше, то есть около 8,4% в год, рынок ожидает новая катастрофа. Так же, как в апреле, после получения мартовской информации о самой рекордной инфляции за 40 лет – 8,5%. Вместо прогнозируемых теперь 8,1%, мы получим очередные практически 8,5%. Участники рынка точно сойдут с ума в плохом смысле этого слова. Такой фактический инфляционный темп приведет к новому повышению ставки от ФРС США в размере 75 базисных пунктов. При том, что повышение на 50 пунктов уже было катастрофой потому что оно случилось впервые за 22 года и привело к такой рыночной лихорадке, что биткоин обновил дно этого года. Но если фактически Core CPI окажется ниже прогнозируемого в 0,4%, например, 0,2% или может быть даже негативный минус 0,1%, это вместе с индикаторами снижения стоимости перевозок и доставки вместе с уже падающим на протяжении нескольких месяцев трендом Core CPI даст нам очень позитивный бычий сигнал. После которого я буду жалеть только о том, что у меня не было больше времени для накопления всех активов, которые я хочу по таким низким ценам. Так что ждем 11 мая 2022 года, 8.30 по восточному времени и смотрим на самую важную информацию, фактический Core CPI. От него будет зависеть все. Если он будет больше 0,4%, продолжение падения практически неизбежно. Если же он будет меньше, добро пожаловать на бычий рынок и большой отскок всего, что упало в пол. Если эта информация была для тебя интересной, важной или полезной, не забудь поставить лайк. Давай наберем хотя бы 5000 лайков, так я пойму, что такие своевременные видео нужно выпускать несмотря ни на что. Даже если ты хочешь просто-напросто отдохнуть. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео, делись видео с друзьями, комментируй обязательно, Богатей. До скорого.